Сколько денег? Сколько денег? А, денег? Да. а то вдруг, вдруг сейчас покупатель такой, блин, я хочу. Сегодня Синебро. приходил человек, предлагал 100 долларов. Вот я тебе скажу, за долларов предлагал 100 долларов сегодня. Ну и чё? чё? курс курсы растет, надо ну, забрать. Ну ты же Мало меня лата, знаешь. Совсем скоро этого места вообще не будет, здесь будет абсолютно другое пространство. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что ж, в этом выпуске тоже будут антикварные интересности. Это будет поход в антикварную лавку на Салтовке, которая называется просто антикварная лавка. Также я вам покажу, что случилось с базаром, с барахолкой на героев труда в городе Харькове и как ее сносят. И возможно там уже нет этого здания. Вот, и посмотрим какие-то интересности, что есть в этой антикварной лавке. Возможно, вам что-то приглянется. Я пересекусь там с каналом э, «Лавка удовольствий». Так что, если интересна тема, продолжайте смотреть. И обязательно поддержите лайком это видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. Я стараюсь делать эти выпуски для вас. Ну что, поехали! Так, ну вот, на 602-м тоже есть вот такая лавочка старинных вещей. Салтовка. И здесь покупает, и может что-то для себя приобрести, для декора, для радости. Он для под Новый год под елочку Деда Мороза можно поставить. Видите, фарфоровые статуэтки. Ну, вы видели, что у меня тоже есть такая небольшая коллекция. В прошлых видеороликах я показывал. Вот, ну столовое серебро я пока так к нему ровно отношусь. Мне, конечно, интересные игрушечки. Вот папье я сейчас покажу вам дальше интересные старинные какие-то советские или довоенные если есть. Это, конечно, прямо в класс. Если у вас, кстати, есть на обмен или на продажу, пишите мне, пожалуйста, в Telegram, контакты мои будут в описании или просто под роликом. Я с радостью с вами свяжусь чем-то поменяемся, что-то можно продать. Гляньте, какие ложечки с эмалью, ножички, все с клеймами. Вон та штука, которую нужно угадать, что же это и получить приз. Секундомер интересный. Вообще всегда прикольно к, к таким моментам, к такой истории прикасаться, видеть это что-то невероятное. Вот у нас новые десяточки, 2 гривны, как видим, там 2000-е годы, кстати, довольно дорогие. Но в таких монетах важно состояние, важно очень, насколько, если вы берете к себе в коллекцию монету, то однозначно берите в идеальном состоянии. Вот то, что здесь, к сожалению, не то. Э, небольшая сабелька интересная, красивая. Саш, ты видел тут, какая витрина? Да. Очень красиво. Вот эта сабелька, такие эти штучки. Монеты Украины. Ну, к сожалению, сохран тут не очень, я уже сказал. Важно в идеале в коллекцию брать. А вот так в целом я и мальки что нравится. Когда появится у Юры Проходняк такой, что будут. Ну, если ты хочешь это, столько шаг на горне играл. Люша, он вообще четко. Сразу прям. Я просто талантливый. Да. Можно прокатиться, Леха? Ага. Что, что, что же это такое может быть? Слушай, Нет, так ну, это что, что это щетка, это понятно. Ага, тут есть клейма. Да, 84. 84. Из Использу... Для чего? Напишите в комментариях. Ну там, там нарисована женщина, давайте подумаем. Наверное, что-то женское. Или <с наоборот, что-то мужское. она. У нее есть чехолчик, да, чехол вот есть Это тебе это если продали, да, Юра? Да, да, да. ты купил где-то на аукционе. На аукционе? Да, купил на аукционе. Сколько такое стоить чудо, просто невероятно. Ну, четыре тысячи гривен я хочу. Четыре тысячи гривен. И мы не знаем, Нас больше интересует, за сколько ты купил. Точно, что чувствую 200 гривен. Ну, чувствую. нет, нет, больше, больше. нет, нет, Больше, больше. Это кожа такая. Это серебра нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что? нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, На нет, нет, нет, нет, Ну, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Вообще, это феноменальная вещь, которая действительно у нее огромная история. Больше двух тысяч лет этот меч пролежал в земле. Вот полный обзор есть на моем втором канале. Сейчас вы видите ссылочку в подсказке. Там история этого меча, как он выглядит, полный-полный обзор. Скифский меч Окинак. Так что, если интересно, обязательно переходите по ссылочке. Так, продолжим дальше в магазине. Гляньте, гляньте, уже появилось что-то тут. Много всего разного. Есть какие-то... Какой красивый я этот купил. Часики. Это уже 84-очка. Самые из закрома достаёшь. Самые интересные интересности, да? Закромовываю. Ну а что там самое прям такое, что супер показатель? Премьера. Вот это, вот это премьера. Уже премьеры показывают. Это реально премьеры? Сегодня Серебро. приходил человек предлагал 100 долларов, вот я тебе скажу, за вот эту вещь предлагал 100 долларов сегодня. И че? И че? Так курс же растет, надо брать. Ну ты же Маловато, меня знаешь, правду да? про тебя люди говорят. Ай, только не это, я тебя прошу, только не это меня съедят. Сто долларов. что это вообще такое? Это какая-то икорница или может быть, ну соль так не хранили? Вот 84 четвёрочка. Серебро, такое это полейдено. Поборать это солонка. Мало то, что соломка. А знаешь, где Ух Ты! Это ты что? Это соломка. Я не знаю, А знаешь, почему ты ее не узнал? Ты ее ночью крыжил, да? Да, была темная. Да, человек есть очень хороший. Он занимается такие реставрациями, разными маляровками и все. И вот он смотрит, что... Я даже себя вижу. Даже Лешу там вижу. Да, мне тоже приветствует. Так, Лешу не показывают. А там не поймут. Да. Это та салоночка, помнишь, которую ты мне продал с якобы волшебной твоей серебряной ложечкой. Это бонусом тебе было, не надо рассказывать. Ложечка была бонусом тебе в подарок. Вот. Ну, я думаю, что соль. Тут так люди насыпали соль. Может, их Мне кажется, сикрой. Салонка, салонка. Если хочешь продавать, надо должно быть сыкрой, чтобы дорого продавалось. А еще лучше, насыпь туда красной икры, сфотографируй. мне так понравилось. представь, какой будет у тебя Ладно, покажи, что у тебя есть по Сколько денег? Сколько денег? А то вдруг сейчас покупатель такой, блин, я хочу. Ну, я... Я не... Это я. черт, черт. Сейчас, знаешь, почему не могу сказать? Потому что я купил... А он знает, а он знает, почем. Все. Ладно, говори, он не слышит. 1600 гривен. 1600 гривен. Столько. Все, Саш, можно. Все, Юр. Правду про тебя люди говорят. Я тебя прошу, я тебя прошу, только не делай это в ролике. Это будет уже четыре раза звучать. Это просто, это реально будет филаска, это будет клеймо просто. Это сто процентов. В Ютубе это так, прилипает и все. Потом не отмоешься, никогда не читай. У нас в Харькове есть еще герой труда. А где выносят разные тоже такие свои там ненужные предметы монеты и собственно вот так вот барахолка выглядит конечно очень много разного железа очень много каких-то э, ну таких предметов которые в быту скорее всего пригодятся но прям коллекционных вещей не очень много к сожалению. вот сегодня будет день так что людей немного а, конечно в выходные гораздо гораздо побольше но ну сейчас еще раннее утро все только-только выставляются вот. в принципе можно подобрать что-то для себя в плане техники а сколько стоит? 100 гривен. Ага. Статуэточки. В целом, думаю, такие подобные э, подобные встречи больше на скупку у населения ориентированы. Потому что ну, потому что что-то стоящее, конечно, легче выставить на аукционе. Выставляют на виолете, выставляют на не аукцион. Так, друзья, приехал на круглый рынок, чтобы показать, что сейчас с ним происходит. И совсем скоро этого места вообще не будет. Здесь будет абсолютно другое пространство. У нас полностью огорожено вот эти строительные работы проходят Смотрите. продукты но в целом в целом, пространство конечно использовалось не полностью не идеально вот гляньте какой собственно рынок пока он еще есть здесь можно на него посмотреть но я вижу что работы проводятся и совсем скоро здесь вот здесь собирались у нас люди с разным товаром взрослом Внутри вот так сейчас происходит процесс. процесс строительства. Ну, и с другой стороны также стояли люди, которые торговали, торговали разными своими антикварными вещами. Вот такой поход в антикварную лавку. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, друзья. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, посмотрите видео про 10 гривен с конкурсом. Поучаствуйте, я уже на этой недельке сделаю розыгрыш. И подписывайтесь на мой второй канал, друзья, там много всего интересного. Всем пока!